Сад полыхает осенними красками. Холоды наступили в этом году очень рано. Я пришел посмотреть, как себя чувствует арония. Калина уже хороша, но ну, вот надо бы заморозки и снимать, но заморозков-то нет. Пока вот такая вот слякоть, дождь, тепло немножечко так плюс вот. Но я пришел посмотреть на аронию в прошлом году аронии не было совсем вот а в этом году я хочу сделать из нее самогон есть у меня идея ягоды очень много видеть да? ветки под тяжестью ягод наклонились вот я думаю что ее птицы в этом году не собьют поскольку очень много рябины, обычной, обыкновенной, поэтому они аронию трогать не будут. Но арония уже налилась, она вкусная, ее уже можно, в принципе, вот через недельку-полторы обрабатывать. Вот теперь надо выбрать время для того, чтобы начать с нее процесс, поскольку арония так же, как виноград, необходимо шапку будет перемешивать, то есть не отходить от нее, вот как-то так. М -м -м. Ягода очень вкусная, налетая. Собирать аронию в это время одно удовольствие. Тепло. Вот, она созрела хорошо, отделяется хорошо. Однако, если делать заготовки из аронии, то делать их нужно уже по холоду. А вот собирать, когда... Минусовая температура это уже становится очень даже непросто. Вот поэтому мы э, э, с нетерпением ждем предсказания нашего штатного российского метеоролога господина Винпанда, когда он нам пообещает уже окончательно наступление холодов, и перед этим вот у нас два, может быть максимум три дня, чтобы успеть все собрать. Арония очень полезная ягода. Содержание йода и железа в аронии очень большое. Вот. А сейчас мы собираем аронию для самогона. Вот. Арония обладает неповторимым, очень таким резким ароматом, душевным, красивым, богатым. Поэтому самогон из нее получается всегда такой характерный, вкусный. Вот, но я погуглил сегодня, чтобы вспомнить содержание сахара в воронье всего лишь 5%. процентов, поэтому без добавления свекланичного сахара нам не обойтись. К сожалению, я уже говорил, что содержание йода и железа в воронье очень высокое. Но при перегоне йод уходит, поскольку он летуч. А вот железо, оно остается. Поэтому я в шутку всегда говорю, что самогон из аронии самый полезный самогон в мире. Вот это время. Рубеж сентября-октября. Очень жаркий для меня. На подходе виноград. Буду ставить вино. Потом из отжимок буду ставить виноградный самогон и одновременно, чтобы все успеть, я буду ставить и самогон из аронии. Почему? Потому что ну, вот у виноградного самогона нельзя от него отойти дней 5, потому что образовывающуюся шапку необходимо перемешивать. Точно так же и необходимо поступать и с самогоном, не с самогоном, а с бракой которая стоит из аронии из терноплодной рябины требует постоянного перемешивания то есть внимания. сейчас мы пили кофе и какая мысль пришла нам в голову вкус аронии очень хорошо сочетается с вкусом яблока а яблоки тоже Остаются, мы их не успеваем съесть, они гниют, приходится выбрасывать. С яблоком мы вообще отказались работать полностью с яблоком. Почему? Потому что это достаточно трудоемко. Как-то мы делали на 10-литровую бочку кальвадос на хранение. То есть пришлось переработать около 500 килограммов яблок. Жена резала, убирала серединки из яблок и плакала. То есть настолько это было трудно. Это несколько дней заняло у нас. А я это все дробил, вот, а потом отжимал сок. Было очень тяжело. Вот ну, я использую из деревенской скважины. Она 150 метров. А 150 метров, это говорят артезианская скважина. Можно, конечно, и родников, их несколько нескольких вокруг деревьев. Но это точно не вариант. Кто когда-нибудь проверял эту воду? Кто знает, какой там да. Все говорят, что кто-то проверял, и в общем, вода хорошая, но я не соглашусь, никто никогда не сказал, кто проверял и когда это было. Ну о, вот как ее раздробить, это вопрос. Меня всегда это делал на мясорубке, но это очень долго, мясорубка перегревается. Необходимо ее остужать. Вот. Я попытался среди наших товарищей поузнавать, кто как дробить ее. Но, к сожалению, ничего интересного мне подсказать не смогли, не сумели. Вот. Поэтому я продолжаю это делать на мясорубке. И еще вот такой вот девайс взял для усиления, потому что аронии будет очень много. Будет Порядка 50 литров. Вот это все нужно перемолоть сегодня, чтобы поставить великолепный сантех. Приступаю. Возьму нож с крупными отверстиями. Это хоть как-то поможет нам ускорить нашу задачу. Вот эта штука не понадобится, потому что когда работаешь один, получается, что отвлечься-то не удается, чтобы во второй загружать. Ну и в принципе хочу сказать, что нормальный темп, нормальный, я долго не буду работать. Вот единственное, в этом сезоне дождей не было, было очень жарко. И черноплодная рябина, вот, э, видно, что у нее очень мало. У нее очень мало соха. Я думаю, что сахаристочка высокая, а сока мало. Я хочу эти 50 литров черноплодки разместить в три емкости. И гидромодуль сделать не как обычно, один к четырем, а побольше, один к пяти, один к пяти с половиной. В этом году я отказался от использования декстрозы, предпочитая ей сахар. Почему? Ну, во-первых, декстроза сейчас стала очень дорого стоить. Это первое. Второе, поизучав вопрос, я пришел к выводу, что декстроза – это коммерческая составляющая, а не более того. Вот уже вечер. Как обычно, дня не хватает. Арония разбита. Сахар растворен, Вода залита. Пора вносить дрожжи. Каждый пакет рассчитан на 25 литров. Это будет в самый раз. Я думаю, что брожение будет идти не более 5, 5 дней. Да. Сейчас я эти дрожжи вынесу. А потом ежедневно, 5 дней, буду сюда приходить и разбивать эту шапку. Температура дрожжей должна быть приближена к температуре сусла. Тогда дрожжи не испытают шок и выражение начнется так как нам необходимо. Хотел по-быстрому отделить мезгу, но не тут-то было пресс. Вот неизменный друг самогонщика. царец готов из аронии на э, перегонке я останавливаться не стал не вижу в этом никакого смысла вначале я сказал что мы решили сделать два вкуса аронии и яблоко потому что они очень хорошо сочетаются наверное было бы правильно сделать самогон из аронии самогон из яблока и их смешать но здесь есть одно но нам не нравится работа с яблоком она очень трудна это первое. Второе. При брожении в яблоке набраживается очень много метанола. И необходимо убрать много голов, чтобы метанол туда не попал. Но здесь существует оборотная сторона медали. Если убрать много голов, тогда мы обдерем полностью продукт. Он станет нейтральным. Тогда какой смысл смешивать? Поэтому было принято решение сделать мацерацию яблок на спирте-сырце. Через несколько дней... Я сделаю дробную перегонку вместе с яблоками и надеюсь, что у нас получится тот продукт, который мы хотели сделать. Самое сложное во всем этом действии сделать так, чтобы продукты сочетались, чтобы не доминировал один из них, но ну, прежде всего яблоко, чтобы оно не вылезало на первый план. Сейчас я это поставлю в теплое место. Насколько, я не знаю. Но как только вину меня отпустит, я сделаю дробную перегонку. И мы снова увидимся. Это головы и хвосты от перегона Аронии двухлетней давности. Как-то однажды я обратил внимание на слова Андрея Антоновича подалека, который призывал хвосты сохранять и добавлять их в следующий перегон. Но его голос утонул в хоре голосов малоопытных, но молодых и дерзких товарищей. Я запомнил и решил проверить эту информацию сам. Мою уверенность подкрепил Богачев Евгений, который объяснил механизм воздействия голов и хвостов на самогон, кто такой Евгений Богачев, да он неизменный победитель различных турниров для винокуров. Мне понравилось его определение – банк. Головы и хвосты из банка не увеличивают количество голов в спирте с РЦ, а обогащают его ароматическую и вкусовую составляющую, делают продукт плотнее, а соответственно увеличивают выход. Мой опыт использования этой технологии и отзывы друзей подтверждают эту теорию. Самогон из аронии готов. Он получился солнечным и впитал в себя тепло жаркого лета. Мне здесь недавно написали «Ты будь осторожен, с черноплодкой она понижает давление». Вы что, действительно считаете, что хучь из черники поможет вам поправить ваше зрение? Или самогон из малины поможет справиться с простудой? Тогда самогон из черноплодки я предлагаю гипертоникам. А может быть стоит обратить внимание на калину? Ее называют царицей сада. А у нас ее кустов 15. А почему бы и нет?